Кому сказать не верят, как можно так вот жить. Не видимся недели, с тобой не говорить. У каждого свой бизнес, у каждого дела. Я по тебе скучаю, так дальше жить нельзя. Сегодня ты в Париже, на Сахалине я. Работы выше крыши, такая вот семья. А вот через недельку, на пару дней домой, увидимся мы снова. Увижусь я с тобой, любимая родная. За тебя молю, любимая родная, я так тебя люблю. И эти дни в разлуке пусть укрепят любовь. Ты в бизнесе, я в науке, но встретимся. одну возьму твои ладони, свои щеки прижму, тебя с собой согрею, тебя я обниму. А вот когда уедешь, твое тепло возьму и там вдали от дома его я сохраню. Любимая, родная, волшебница моя Как хорошо я знаю, что рядом ты я Тебя я понимаю, я за тебя молю Любимая, родная, я так тебя люблю И эти дни в разлуке пустя вновь, ты солнышко родное, тебя богатворюм. Какое это счастье любить тебя одну.